Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи Александр Потапов. Я записываю это видео по многочисленным просьбам, потому что многие друзья, знакомые спрашивают, где ты работаешь, с какой компанией сотрудничаешь. И в этом видео я сейчас э, приоткрою занавес немного и поделюсь, чем я занимаюсь и где работаю. Итак, я начал э, свое сотрудничество с компанией TLC. Это Total Life Changes, в переводе с английского это «Тотальные жизненные перемены». Компания, которая 17 лет работает на рынке, и я вас сейчас с ней познакомлю и расскажу преимущества, почему я выбрал именно эту компанию. Итак, вот вы видите руководство компании. Справа это Джек Феллон, президент и основатель компании. А слева Джон Ликари, это операционный директор, который уже много лет помогает своему другу по жизни, с которым они идут много-много лет вместе. И 17 лет назад эта компания стартанула. И я хочу сказать, что вам это люди с большим сердцем. И мне очень сильно понравилось, потому что это верующие люди, люди, которые верят в Бога, люди, которые служат Богу. И эти люди любят людей, и они помогают многим людям с помощью своей компании, с помощью продуктов быть здоровыми. И менять жизни людей, то есть помогают людям зарабатывать деньги. То есть это люди с большим сердцем, мне это очень сильно импонирует. Также мне очень сильно понравились ценности компании, ключевые ценности, их всего семь, И, и вот я вам прочитаю, «Мы всегда жаждем большего, страсть – это наше топливо, развлекаясь, мы выполняем больше работы, мы любим друг друга и точка, благодарность – наш образ мышления». Наш стандарт давать больше, чем ожидается. Мы не ищем легких путей. Мы делаем то, что правильно. Ну, просто фантастические ценности, и они мне очень нравятся. И благодаря этим ценностям к TLC присоединяется много хороших людей. Э, наши сегменты. В каких сегментах работает компания? Мы предоставляем продукты, которые вы будете чувствовать. Это похудение. Здоровье и хорошее самочувствие, полезный кофе, экстракт, конопли полного спектра. Мы работаем в актуальных и востребованных индустриях. То есть, вы понимаете, в какой индустрии работает компания? Это интересно всем людям на Земле. Вот продукция компании, их больше 40 наименований. И я хочу разочаровать людей. Вернее, открыть им видение, сказать, что в компании Тилси не только чай, которые люди говорят, вот у вас только чай, здесь много продукции, детокс, снижение веса, кофе, продукты с CBD, витамино-минеральные комплексы и так далее. То есть эфирные масла есть, все, что для красоты, здоровья здесь все есть. Вот здесь... Кому будет интересно э, подробно о продуктах, э, вы напишите мне личку, я дам информацию, вы посмотрите, все почитаете. Меня заинтересовал очень сильно маркетинг-план, уникальный план компенсации, который называется 50-50-50, э, который люди чувствуют сразу. Вот э, смотрите, 50% получают от клиентов, 50% от новых партнеров. И 50 процентов лидерский то есть многие знают это чека чека либо matching бонус 50 процентов с первой линии кстати план компенсации не менялся уже 12 лет в компании мне понравился очень сильно бинарный бонус от 10 до 25 процентов получается слабой ветки с пятницы по пятницу платежная неделя и в зависимости от вашего ранга. А с минимального ранга 10% получаете со слабой ветки. Если растете в карьере, то доход по бинару составляет до 25%. Так. Итак, вот что мне понравилось, и я сейчас хочу поделиться: вот, почему именно TLC. Смотрите, первое. Минимальное вложение для входа в бизнес это 80 долларов. 20 долларов регистрация. В него входит бизнес-офис, интернет-магазин и 60 долларов продукт на эту сумму для своего использования. То есть вы выбираете любой продукт на 60 долларов. 80 долларов – не такие большие деньги, абсолютно доступны э, любому человеку. Второе. Маркетинг-план позволяет зарабатывать новичку в первую неделю или в первый месяц. 150-200 долларов. Сделав товарооборот 300 долларов. Вот представьте, э, вы пришли в бизнес зарегистрировались 80 долларов и вы делаете продажу либо подключение нового человека на 300 долларов вы зарабатываете по одному из видов дохода 150 200 долларов то есть это больше 50 процентов меня это очень сильно зацепило мне это понравилось потому что человек который включился в бизнес за 80 долларов он в первую же неделю возвращает свои деньги и зарабатывают 150-200 долларов. Это очень круто. Редко в каких компаниях ты можешь это сделать. Потому что в разных компаниях есть. Есть вход и 200, и 300, и 400, и 500, и 1000 долларов. Есть и 3000 долларов, и 3000 евро компании. Разные есть. Здесь не нужно выкладывать большие деньги. Здесь абсолютно любой человек может стартануть с минимума. И здесь нет такого, что чем больше пакет возьмешь, тем больше у тебя будет привилегий. Все по-честному. С минимального пакета стартанул и ты можешь уже вернуть и заработать деньги в первый же месяц без риска. Третье, что мне понравилось, вот используя продукцию компании, человек чувствует работу сразу и получает видимые результаты на второй-третий день. А именно улучшается сон, появляется больше энергии, улучшается самочувствие и как бонус у человека уходят объемы, снижается вес за счет мягкой очистки организма. То есть человек получает и чувствует продукт, как работает в первые же дни, с первого применения. Первый, второй, третий день человек уже видит видимые результаты. Смотрите, это результаты людей в Америке, люди, которые в Америке компания много лет работает, И вот люди получают вот такие результаты. Вы посмотрите, полная трансформация тела происходит. Да? Используя продукты компании TLC, вы посмотрите, как изменяются люди. Вот здесь я подобрал результаты людей в странах СНГ. Это наши люди, наши партнеры, которые несколько месяцев пользуются продуктами и получают вот такие замечательные результаты. Заметьте, без всяких диет и физических упражнений, без всяких там спортзалов люди просто трансформируются, уходят висцеральный жир, смотрите, уходят объемы у людей, люди теряют вес, причем не меняя свой образ жизни, питание не меняя и не нужно ходить в спортзал, бегать, кроссы там, ну и так далее. Четвертое. Компания уже 17 лет на рынках США и Южной Америки. То есть компания много лет себя зарекомендовала на тех рынках и сейчас только заходит на наш рынок. Пятое. Есть возможность доставки продукции в 150 странах мира. То есть вы можете найти человека в любой стране мира, в любой точке мира. Ему компания сделает доставку, а вы будете зарабатывать деньги. То есть ограничений нет. Мы не работаем только в одной стране. В России, в Украине, либо в какой-то другой стране работаем. Можно находить клиентов и партнеров в 150 странах мира. Шестое. В октябре 2020 года был открыт офис в Москве. То есть это говорит о том, что компания зашла на рынок серьезно, и у нее большие планы по поводу этого рынка. Седьмое. В ноябре месяце 2020 года открыт офис в Киеве, друзья, в Украине. Это говорит о том, что компания интересна все страны СНГ, которые будут обслуживать два офиса, и московский, и киевский. Я вам сейчас покажу фотографии киевского офиса. Он находится в метро Сакарки. В очень крутом новом районе. Два этажа. Вот вы видите, это внутри офис. Двухэтажный. Здесь можно его приходить, здесь работать. Приводить своих гостей, кандидатов, партнеров. Использовать модный, вот здесь зал для презентации. Модный, красивый офис. Вот. Восьмое. Чек номер один в индустрии млм находится в компании TLC. да девушка, которая зовут Шторми, я покажу ее фотографии, именно в TLC, которая перешла из другой компании за небольших 5 с лишним лет, стала чеком номер один в индустрии MLM. И причем человек зарабатывает больше миллиона долларов за один месяц. И за небольшой срок, да, и она ведет открытый образ жизни. Вот вы можете посмотреть, в социальных сетях она доступна, можно посмотреть, как она живет, как она путешествует, как она проводит презентации в прямом эфире, в онлайне. То есть открытый человек. И это является примером, это является знаком, что здесь абсолютно любой человек может преуспеть за небольшое количество времени. То есть пять с небольшим лет, и человек уже больше зарабатывает, больше миллиона долларов в месяц, друзья. Девятое. TLC это лучшее место для работы, признано всем миром в 2019 и 2020 году скорее всего потому, что компания создана для людей, компания по маркетинг плану выплачивает только с первого вида дохода больше 50%, даже 50% возьмите. Люди здесь зарабатывают деньги, люди здесь, которые вложили небольшие деньги, люди зарабатывают деньги. Вот вы можете посмотреть внизу, вот я отметил, вот девятнадцатый год, Total Life Changes, лучшее место для работы. И самое важное, конечно же, что 10-й пункт, компания только заходит на рынок стран СНГ, Европы и Азии. И это говорит о том, что рынок открытый. И американские товарные компании заходят раз в 10 лет на наш рынок. Это очень классная возможность быть первым в России, в Украине, ну, в странах СНГ. Европа открыта, Азия открыта. И компания, вот большая американская компания заходит к нам на рынок. И это большой шанс каждому человеку преуспеть. А те преимущества, о которых я вот выше сказал, вы можете сравнить со своей, ну, с другими компаниями. Просто чтобы вы знали, что есть такая возможность. Вы знаете, мне очень импонирует, что люди, которые приходят в бизнес MLM, здесь начинают зарабатывать деньги. Не просто вкладывать большие деньги, а потом им месяц, два, три, полгода, год не могут вернуть свои деньги. А здесь большое количество людей зарабатывают деньги. И одна из миссий компании – это помочь большому количеству людей э, начать зарабатывать от 500 до 1000 долларов в месяц. И это очень классно, поэтому кому допустим интересна эта информация кого она заинтересовала вы можете со мной связаться обратиться я дам информацию о продукте о компании подробный маркетинг разберем и вы увидите как классно работать в компании в которой в твоей команде люди зарабатывают деньги не только ты один зарабатываешь потому что ты раньше зарегистрировался а потому что люди твои начинают зарабатывать и люди начинают Э, тотально изменять свою жизнь, зарабатывать деньги. У них происходит трансформация своего тела. Человек лучше себя чувствует. Человек зарабатывает здесь много. Э, то есть пазлы сложились и здесь много преимуществ. Все в одной компании. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте. Понравилось вам, не понравилось видео. Задавайте вопросы. Я с удовольствием вам отвечу. И вам желаю удачи. Делайте правильные выборы. Теперь вы знаете, с кем я сотрудничаю, в какой компании, с какими людьми. Я от всего сердца желаю вам успеха. Неважно, будете вы со мной сотрудничать или не будете. Все, желаю удачи. Всем пока-пока.